Объясни мне, папа, как мужчина, почему я до сих пор одна? Может быть, во мне самой причина? Может быть, в том есть моя вина? Я веду себя довольно скромно, не бросаюсь к первым же ногам. Кто-то смотрит дерзко, курит умно. Видно, разно молимся богам. Я из тех, кто угощает чай и стыдится откровенных фраз. Я из тех, кто пишет, что скучает и при этом честно. Каждый раз. Объясни мне, папа, что им надо. Как себя мужчине преподать? Может, ярко-красная помада и колготки сетка сеткой в минус пять? Неужели нужно быть фривольной? Ты меня иначе воспитал. Знаешь, пап, мне правда очень больно. Мир каким-то непонятным стал. Ничего мне папа не ответил и не смог ни капельки помочь. Для него я... Лучшая на свете, как прежде, маленькая.